Артур Рэмбо. Казарма ночь, мечта. Как нам голодно в казарме, правда? Испарение, взрывы, гений. Я швейцарский сыр. Пивоварня, пиво, гений. Буду сыром бри. Режут хлеб себе солдаты. Это жизнь, гений. Я теперь Рокфор. Да не будет мертв. Я почти грюьер или даже бри и так далее. Вальс. С нами пивоварня или февр и я и так далее. Октябрь 1875